Добрый день. Продолжаем видео об особенностях аренды муниципальной государственной земли. Сегодня начнем рассмотрение с четвертой особенности, и она касается возможности возложения на арендатора выполнения работы или оказания услуг, не связанных с арендой участка. В некоторых администрациях чиновники практикуют такие действия, когда при заключении договора аренды земельного участка в него включают какие-либо обязанности для арендатора по выполнению работы либо оказанию услуг, которые в принципе вообще никаким образом не связаны с арендой участка. Данная практика является незаконной и порочной, поскольку противоречит пункту четвертому статьи 39.8 Земельного кодекса. В частности, в данном пункте говорится, что в договоре аренды земельного участка, находящегося в государственной, либо муниципальной собственности, не могут устанавливаться требования к выполнению каких-либо работ или оказанию влекущих за собой дополнительные расходы арендатора, не связанные с предметом этого договора, если иной не установлено федеральным законом. Таким образом, в земельном кодексе четко прописано, что по общему правилу нельзя в договор аренды земельного участка устанавливать какие-либо дополнительные обременения, связанные с выполнением работ, оказанием услуг для арендатора, которые не связаны с, в принципе с договором аренды и несут для арендатора дополнительный расходы. В этом контексте интересно понимать порядок действий в случае, если все-таки чиновники переходят данную черту и начинают в договор включать какие-либо условия, требования по выполнению работы, оказания услуг, которые противоречат вышеуказанной статье земельного кодекса. Давайте посмотрим. Есть, на мой взгляд, два способа, которые можно противостоять неправомерным действиям со стороны администрации по включению дополнительных условий в договор. Первый способ состоит в следующем. Нужно подписать договор и обратиться с иском в о признании недействительной части договора аренды участков. Иными словами есть такая возможность, как признать договор недействительным в части. То есть, если вы стоите в безвыходной ситуации у вас поджимает срок подписания договора, вы его можете подписать с теми дополнительными условиями, которые незаконно в него включены. После этого вы обращаетесь с иском в суд о признании недействительным договора о аренде земельного участка не всего целиком, а только в той части, в которой администрация накладывает на вас выполнение каких-либо дополнительных работ, оказания услуг, которые несут для вас дополнительное бремя и не связаны, в принципе, с договором аренда. Если суд будет выигран, а у нас суд, как вы сами понимаете, не только с самый гуманный, но и самый непредсказуемый. Но если вы добиваетесь справедливости и применения вышеуказанной статьи, запрещающей установление дополнительных обременений для арендатора, то в этом случае суд признает недействительными положения договора, возлагающие на арендатора дополнительные обязанности, то есть признает недействительным договор в счастье. При этом весь остальной договор в части аренды земельного участка останется действующим, и вы можете спокойно дальше пользоваться земельным участком на основании заключенного договора аренды, но уже без незаконно установленных для вас дополнительных Ограничений и обременений. Второй способ это до подписания договора инициировать прокурорскую проверку на предмет нарушения земельного законодательства. То есть, если у вас есть, допустим, месячный запас времени на подписание, в течение которого у вас есть возможность подписать договор аренды земельного участка, вы можете просто подготовить жалобу в прокуратуру, если она у вас конечно вменяемая, написать, приложить соответствующий документ и направить его в прокуратуру, для того чтобы те среагировали на незаконное включение в договор аренды земельного участка несоответствие законодательству дополнительных требований, возлагающих дополнительные расходы и обязанности на арендатора. На мой взгляд, данные два способа можно использовать в совокупности, то есть начинать со второго способа, а если вы видите, что решение не принято, подписывать договор и потом уже запускать судебную процедуру по признанию недействительными части действия договора. В любом случае, покорно исполнять договор с незаконными условиями я не вижу абсолютно никакого смысла. Пятая особенность аренды в муниципальной государственной земле состоит в следующем. Арендатор земельного участка, находящегося государственной и иммунициальной собственности не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения аукциона. Иными словами, совсем печальная новость. Она касается того, что если вы арендовали земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности, то вы, по общему правилу, не имеете права преимущественного заключения на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов. Иными словами, если вы проарендовали земельный участок весь срок, срок действия договора истек, то вы можете возобновить, вернее, заключить новый договор аренды только на общих основаниях, никаких преимущественных прав на заключение у вас договора на новый срок нет. Однако из данного общего правила есть исключение. Законодательство устанавливает два возможных случая, в которых действуют исключения, то есть в которых возможно заключение договора аренды на новый срок без проведения торгов. Первый случай касается, когда земельный участок изначально был предоставлен в аренду без торгов. Иными словами, если вы первоначально получили земельный участок в аренду без торгов, то вы имеете по первому случаю право получения данного участка в аренду без торгов. И второй случай земельный участок был предоставлен на аукционе для ведения садоводства. Иными словами, если вы участок получали на торгах, то есть на аукционе, но целью было получение участка для ведения садоводства, то вы также выпадаете под исключение и имеете право на получение земельного участка на новый срок, данного земельного участка на новый срок без торгов. Но не спешите сразу радоваться, потому что два вот этих случая, они могут быть применимы только при наличии четырех условий, которые опять же для нас установили законодатели. При этом эти четыре условия должны выполняться в совокупности. То есть если эти условия выполняются в совокупности, мы их сейчас коротко рассмотрим, то по тем двум случаям, которые я бы вот указал выше, вы имеете право на заключение договора на новый срок аренды без проведения торгов. Итак, что это за условия? Первое условие. Заявление о заключении нового договора должно быть подано до истечения срока действий ранее заключенного договора то есть здесь все достаточно просто то есть для того чтобы претендовать на заключение нового договора на новый срок без торгов вам нужно до того момента пока не истек срок действия старого договора подать соответствующее заявление то есть выразить намерение как правило подают за месяц но я бы вам даже рекомендовал подать за три месяца соответствующее заявление о вашем намерении того что вы собираетесь продлевать действие договора вернее заключать договор на новый срок без проведения торгов в администрацию подавать в двух экземплярах для того чтобы администрация на вашем экземпляре поставила отметку о получении. Это вас обезопасит от всяких фокусов со стороны чиновников по поводу того, что они якобы утратили ваши документы. Второе условие касается следующего. Иное лицо не обладает исключительным правом на приобретение такого земельного участка. В чем состоит суть данного условия? Не должно быть никакого третьего лица, который имеет право, исключительное право получить ваш земельный участок. Одним из вариантов, вернее, одним из примеров такого исключительного права на приобретение третьим лицом участка может быть, например, наличие права собственности на объект недвижимости, который находится на вашем участке. Например, третье лицо владеет объектом недвижимости на праве собственности на земельном участке, который вы арендуете. Если такая ситуация возникает. Мне правда сложно представить, в какую ситуацию она может реализоваться. Но тем не менее, чтобы вы понимали, что такое исключительное право на приобретение участка. То есть вот лицо, которое является собственником недвижимости, расположенном на земельном участке. Оно является лицом, которое имеет исключительное право на приобретение данного участка. То есть если у вас вдруг такое лицо нарисовалось на земельном участке. То соответственно второе условие не выполняется. И вы в принципе независимо от того, как, по какому первому или второму случаю имеете право на Получение земельного участка без проведения торгов, то есть в данном случае данное условие не выполняется и вы, собственно говоря, не можете реализовать это свое право по причине того, что есть лицо, которое обладает исключительным правом на приобретение данного земельного участка. Третье условие касается того, что договор аренды земельного участка не был расторгнут с арендатором. Иными словами, ваш договор предыдущий не должен быть с вами расторгнут ни по обоюдному согласию сторон, ни тем более по действиям, связанным с нарушением условий договора. То есть, иными словами, ваш договор аренды земельного участка должен действовать весь срок и не должен быть досрочно расторгнут по какому либо основанию. И четвертое условие. У арендатора имеются основания на получение земельного участка в аренду без торгов. Данное условие является достаточно жестким, но суть его состоит в следующем. В пункте 2 статьи. 39.6 земельного кодекса перечисленные основания, при которых получить земельный участок в аренду муниципальный либо государственный можно без торгов. В данном пункте есть множество подпунктов, которых на сегодняшний момент я уже насчитал так, больше 20, 26, 27, 30, 37, 39... Вот 39 пунктов, но их гораздо больше, поскольку некоторые пункты дублируются и имеют дублирующую нумерацию. Таким образом, если вы на момент заключения нового договора аренды на новый срок обладаете правом на получение земельного участка без торгов по одному из оснований, которые указаны в статье 39.6, то в этом случае четвертое условие соблюдается. Иными словами, нужно не только получить договор без торгов первоначально на первый срок, но и если вы хотите перезаключить договор на новый срок то вы также должны иметь основания для заключения договора аренды без торгов. Из того перечня, который перечислен в пункте 2 статьи 39.6. Только при соблюдении всех вышеуказанных четырех условий у вас есть возможность претендовать на то, чтобы заключить договор аренды земельного участка на новый срок без торгов. Во всех остальных случаях арендатор муниципального либо государственного земельного участка не имеет преимущественного права на заключение нового договора аренды данного земельного участка без аукциона. Шестая особенность аренды муниципальной и государственной земли состоит в следующем. Она указана в пункте 16 статьи 39.8. В частности, в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированный для государственных или муниципальных нужд договор аренды такого земельного участка должен предусматривать возможность досрочного расторжения этого договора по требованию арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого договора что данная особенность означает она означает что если вы арендуете земельный участок который зарезервирован для государственных либо муниципальных нужд то при заключении договора аренды в него будет включено условие о возможности его досрочного расторжения порядок расторжения договора должен соблюдать години срок, в течение которого вас должны уведомить о том, что договор аренды будет расторгаться. Иными словами, если вы арендуете такой земельный участок, зарезервированный, то в договоре будет условие о том, что вы должны досрочно освободить. При этом уведомление о том, что вы должны освободить земельный участок и соответственно расторгнуть договор аренды данного земельного участка, вы должны получить данное уведомление за год до предстоящего расторжения договора. Потому что в пункте 16 указано, что возможность досрочного расторжения по требованию арендодателя может быть реализована по в течение одного года после уведомления. Таким образом, один год у вас есть то для того, чтобы собрать висички и освободить земельный участок, зарезервированный для государственных и муниципальных нужд. И заключительная седьмая особенность, которую мы рассмотрим, это изменение вида разрешенного использования земельного участка, сданного в аренду по результатам аукциона. Часто возникает вопрос, можно ли изменить вид разрешенного использования земельного участка, который арендатор получил на аукционе. На данный вопрос законодатель отвечает абсолютно предельно ясно – нет, нельзя. В пункте 17 статьи 39.8 земельного кодекса четко сказано «Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в части изменения видов разрешенного использования такого земельного участка, не допускается». Иными словами, подыскивать земельный участок, который вам не подходит под вид разрешенного использования, получать его через аукцион в аренду – Целью для того, чтобы потом изменить вид разрешенного использования земельного участка, даже если территориальная зона позволяет такое изменение сделать, то есть данное намерение и цель являются иллюзорными, поскольку законодательство не позволяет по договорам аренды, заключенным на аукционе, изменять вид разрешенного использования земельного участка. При этом он не допускает это делать как по инициативе арендатора, так и по инициативе самого арендодателя. Поэтому в данном случае здесь каким-то образом играться практически невозможно. Данное правило, запрещающее изменение вида разрешенного использования участка пользу датом аукциона также распространяется на случаи, когда аукцион признан несостоявшимся. Бывают ситуации, когда на аукцион подана одна заявка, либо подано несколько заявок, но реально до аукциона допущен только один участник. То есть, если фактически до аукциона дошел единственный участник, то ему, собственно говоря, торговаться не с кем, и организатор аукциона обязан объявить данный аукцион несостоявшимся. Но как следствие после объявления аукциона несостоявшимся, организатор аукциона обязан заключить договор с един участником аукциона если договор аренды заключен именно вот по такой процедуре с единственным участником аукциона который признан несостоявшимся в этом случае все равно изменение вида разрешенного использования земельного участка недопустимо поэтому неважно торговались вы на аукционе с другими участниками либо вы были единственным участником и с вами заключили договор фактически без торгов изменить вид разрешенного использования земельного участка не получится на этом все желаю всем достойной жизни если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным роликом. Увидимся в следующем видео.